Сегодня, сегодня мы снимаем вот это. Вот это. Что у нас сегодня, Багдаш? Это, конкурс. Это. Правильно. Сегодня у нас будет первый конкурс на нашем канале. И у вот, нас полторы тысячи это, подписчиков. И, и вот этот есть. Точно. А, а этот И мы объявляем конкурс. У нас будут какие призы? Будет приз от Багдаши угу. и от Камилы, Мил. Да же да. показывай, какие у тебя будут подарки. У, ми, у меня такой, это пенал в виде совы, только ушки что-то завернулись. На ушки завернуты, да, у совы. Да, это, ну, на... Два отделения там, да? Да, для маленьких. Давай я поближе покажу. Показывай. Для маленьких, таких, ну... ну... для всяких мелочей, да? да. Для терок, всего такого. На угу. этот? Это для карандашей и ручек. Но угу. вот тут еще пакетик. Пакетик, да, лежит там, чтобы угу. он выглядел объемненько, да? Да. Угу. А Что он... еще? Карандаши, карандаши. Да, и вот такие вот, набор вот таких карандашиков идет. сейчас приблизим, пока. Вот такой вот набор цветных карандашей из 14 штучек. Вот такие они в тубе. Вот такие карандашки. Да, это у нас получается уже будут такие полезные подарочки. Уже скоро будет школа, и мы решили вот такие а вот тут вот еще полезненькие. Гол... Вон. Головоломка. Да. А -а -а. Собир... Собирать сову подобрать надо правильно, да? Ясненько. И что у нас у Камилы, да, подарочки? Да. Камила уже заскучала. Что там у тебя за подарочки? Давай. Что там? Конкурс, да, ну подарочки показывай нам. Вот такие вот, перевернем, вот так вот. Набор скрепок, закладок, декоративные. Они скрепочки и вот Пончики. такие вот. Да, вот. Мне нравится пончик. Угу. И вот такие вот вкусняшки там, да, разноцветные. Вот такие. Да. по две штучки одинакового цвета. А ну, их есть? Интересный. А их есть можно? Нет, их кусать нельзя. Это же пластик. Резинка, пластик. И вот такой вот блокнотик. Называется позитивный блокнот. Очень интересный. Сейчас. Давай, Бардаш, покажем. Давай я вот так положу, листа. Ага. Лист. Настоящая дружба рождается в песочнице. Да, Вот такие вот яркие картинки. Можно М -м, делать записи. Да? Стоп, вот дружба. Одна мечта на двоих. Тут Да, Когда друг наказан <связан> и лишен сладким. Здесь такой веселый блокнотик для друзей. Да? <связан> Разные <связан> там картиночки такие. Дружба. Яблок. Это доверие, да. Знаешь, доверие он стреляет, ему голова может пострадать. Вот такой вот. Давай вот так пролистаем быстренько. Барни опять ворует нашу скатерть. <связан> да, лучше. Цена, сосиска, да? Свободная касса, друзья вместе работают. Вот такой вот интересный, яркий, вот такой вот угу, блокнотик. Вот такой. Мама, я поступил, первокурсник. Вот такой вот интересный О, блокнотик, Это да? вам будет помогать. Это математика здесь. Барни все, решил полностью экзамен, вот здесь можно писать экзамен какой экзамен когда сдам в общем вот такой вот интересный Мам! позитивный блокнотик у нас будет. Мам! Барни все решил, у нас снять всю скатерть. Условия конкурса: Со подписаться на мой канал, поставить колокольчик, поделиться этим видео в любой своей соцсети и оставить ссылочку у нас в комментарии да. и мы через неделю выберем победителя победителей будет у нас сколько Камила сейчас мы пять! это пять ты сколько пальчиков покажешь? четыре да у нас победителей будет четыре и мы потом случайным образом выберем что достанется нашим друзьям либо финал либо... Карандашики, блокнот и вот такие вот классные закладки, да, яркие да. и интересные. Шатурки и шатурки. Да, яркие Мне нравится этот. Ну что, всем пока, друзья. Да. да всем пока. Да. Выберем, кто будет победить. Участвуйте в конкурсе, подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем да. пока. Да. Всем пока.